Я подойду к тебе тихонько, когда еще ты крепко спишь, И прошепчу тебе легонько, О чем ты, милая, грустишь, Хотя в душе я понимаю. Что был абсурдный мой вопрос, все тяготы суровой жизни, к тебе я не со зла принес. Прости, прости, моя родная, прости, что повзрослеть пришлось. Не по годам я это знаю, и где прощения не нашлось. Я собирался осторожно И слишком долго ожидал И что не сделал, все возможно Я слишком поздно осознал Теперь хоть в омут, хоть об стену Готов стучаться головой Но в жизни не было примера где б я нашел бы свой покой? Прости, прости, моя родная, Прости, что повзрослеть пришлось, Не по годам я это знаю, Нигде прощения не нашлось.